Уходит год, который для всех нас был строгим учителем. Он дисциплинировал, учил мужеству, стойкости, самообладанию. Показывал на практике, как совладать со страхом перед неизвестностью, как быть сильным и не терять надежду. Этот год дал четко понять, что только будучи ответственным, имея терпение и помогая друг другу, можно справиться со всеобщей бедой. Наша вера стала крепче. Мы стали ценить настоящий момент и не забегать далеко в будущее, так как осознали, что в любую минуту может прилететь нечто неожиданное и в один миг стреножить все наши далеко идущие планы. А еще мы поняли, что только объединившись, можно победить все трудности и преодолеть опасность. Этот год множил в наших сердцах сочувствие, добро и любовь. Прожив его, мы стали другими, более чуткими, потому что все 366 дней уходящего года убедительно указывали нам на то, что нет ничего важнее и ценнее, чем жизнь и здоровье дорогих нам людей. Этот високосный 2020 год будет долго помниться, а его уроки усвоятся нами навсегда. Пусть наступающий год будет победоносным и эта коронованная напасть, которая сейчас свирепствует по всему миру, сдуется, как воздушный шар. Пусть вместе с Новым годом в наш дом войдут яркие и добрые перемены. Пусть он будет радостным, благополучным и счастливым. Желаю вам крепчайшего здоровья, душевной гармонии, непоколебимого оптимизма, неиссякаемой энергии и твердой уверенности в том, что все непременно будет хорошо. С наступающим новым 2021 годом!